Итак, вы общаетесь с кем-то в сети. Когда у вас появилось чувство в животе? Нет, это не вчерашний буррито. Это бабочки. Вот шесть признаков того, что вы нравитесь кому-то в интернете. Первый. Они часто используют ту платформу социальных сетей, которую вы предпочитаете. Итак, у вас есть выбранная вами платформа социальных сетей. Вам удобно отправлять старый добрый гиф или это гиф? И мемы оттуда. И вы думаете, что ни за что вы бы не обратились к другой социальной сети. Это происходит до тех пор, пока вы не получаете сообщения от своего избранника, в котором говорится, что они чаще бывают на другом сайте. Пора устанавливать. Дело в том, что когда люди часто влюбляются, они хотят угодить им, делая то, что им удобно. Если это означает просто загрузить другое приложение для переписки. Легко и просто. Выжимай лимон. Так что обратите внимание на то, с которым вы общаетесь в сети, имеет новый активированный аккаунт в социальных сетях. Вы говорили, что это ваше приложение. Второе. Они отпускают несколько шуток в попытке заставить вас улыбнуться или рассмеяться. Итак, вы переписываетесь с этим человеком, а он вдруг присылает вам мем про жирафа. Вы не знаете, откуда они взяли эту идею. Что вы любите жирафов или что вы фанатик мемов, но вам это нравится. Ты поедешь на жирафе в свой медовый месяц. О, хорошо. Давай, давай полегче, но приятно знать, что что они пытаются заставить тебя улыбаться. Если вы обнаружите, что они отпускают пару шуток, делятся своими глупыми фотографиями или посылают несколько смешных гиф, гифов или мемов, то, скорее всего, они прилагают дополнительные усилия, чтобы найти самую смешную вещь. Потому что они пытаются заставить вас смеяться или улыбаться. Потому что почему бы вам не хотелось, чтобы, чтобы человек, который вам нравится, улыбался? Они быстро отвечают. Как быстро ваш избранник отвечает на ваши сообщения? Не остаются ли они часами непрочитанными? Если вы действительно кому-то нравитесь, он не захочет заставлять вас ждать. Если они не заняты, если у них есть время поговорить с вами, и они хотят поговорить с вами, они быстро ответят на ваше сообщение. У многих людей напряженная жизнь или суматошный график. Поэтому не обижайтесь, если они не всегда отвечают сразу. Возможно, ваши графики просто не совпадают, но хороший друг, как правило, даст вам знать. Когда они внезапно исчезают из онлайн-общения, или если они были заняты коротким или пространным ответом позже. И если вы им действительно нравитесь, они обязательно поддержат разговор. Когда они не заняты, что подводит меня к следующему пункту. Номер четыре. Они продолжают разговор и дополняют его. Добавляет ли ваша онлайн-влюбленность свои мысли в ваши разговоры, или они дают лишь минимальные ответы? Иногда просто ни о чем поговорить. И это может немного нервировать, думать, какую тему поднять следующей. Когда вам не терпится понравиться кому-то. Но хороший друг обычно старается поддержать разговор, если они не слишком заняты. Это может означать, что вы затронете тему их дня. Интересные комментарии к шоу, которые они смотрят, или даже отправлять смешные мемы про жирафов, о которых мы говорили. Они просто найдут предлог, чтобы поговорить с вами. И как только вы начнете говорить, они, как правило, приложат немного усилий, чтобы поддержать разговор. Это если вы тоже приложите немного усилий. Если нет, они могут засомневаться, нравятся ли они вам так же, как и вы имени, проще говоря, если вы весело проводите время. Если вам приятно общаться с ними, дайте им об этом знать. Романтика не заставит себя ждать. Если вы оба нравитесь друг другу и выражаете это. Пятое. Они проявляют интерес к тому, что вы пишете. Итак, вы только что отправили длинное сообщение из трех абзацев объяснения о смысле жизни. Не обращая внимания на контекст. И вы с нетерпением ждете их ответа. Набираете, набираете, набираете. Кей. Они отвечают. Кей. Брух. Если тот, с кем вы переписываетесь, проявляет минимальную реакцию и вообще не интересуется вашим мнением или мыслями, то, скорее всего, вы им не нравитесь. Если вы кому-то нравитесь, они, как правило, захотят узнать, как у вас дела. Быстрое сообщение, как дела. Или вопрос в продолжении о том, что вы обсуждали вчера. Все это хорошие знаки. А если вы выражаете свое мнение на личную или даже случайную тему, они, как правило, дадут вам какой-то взволнованный или задумчивый ответ, если вы им нравитесь. Если они проявляют интерес к тому, что вы хотите сказать, а вы проявляете интерес к тому, чем они с вами делятся, то, похоже, пришло время дать им знать, что вы хотели бы исследовать более романтические отношения с ними. И номер 6. Они часто инициируют разговор. Часто ли ваш избранник пишет вам СМС? Вы оба проверяете друг друга каждую неделю или даже каждый день? Тот, кто заинтересован в вас, действительно пишет ответные сообщения, и они часто инициируют разговор так же, как и вы, если не больше. Помните, как вы, как дела, о котором мы упоминали? Люди часто пишут это или что-то подобное, когда им кто-то нравится. Вы тоже должны это делать, но если они также поддерживают разговор на интересную тему, то, скорее всего, они хотят быть либо друзьями, либо романтическим партнером. В данном случае мы надеемся на последнее. Возможно, у вас обоих схожие интересы или хобби. Если это так, то они, скорее всего, захотят написать вам о них и завести разговор на эти темы. Еще важнее, если вы тоже часто пишете им, они следят за тем, чтобы вы не потеряли связь. Любые здоровые отношения требуют хорошего общения, поэтому обращайте внимание на то, действительно ли они общаются с вами. А если сомневаетесь, попробуйте просто спросить их об этом. Чтобы вы оба были на одной волне или отправьте мем с жирафом. Знаете что? Спросить, вероятно, лучше для контекста.